Начинается день, улыбается хитро в окно, Словно что-то должно или может случиться. В этих первых лучах все за нас решено, И с этим не справиться, но можно смириться. Начинается шум непонятных гармоний и фраз Расстреляв тишину хладнокровным убийцей Это было и будет еще много раз И по прошествии дня все повторится И поплывут облака, облака Как по воде облака. по небу синему Пусть я для вас просто привет пока Вы для меня дорога к истине Я для вас просто привет, пока. Вы для меня дорога к истине. Я хочу сейчас с большим удовольствием на эту сцену пригласить моих близких друзей, без которых эта песня бы не состоялась. Тебя обойти не обжечься открытой душой испытание взгляда на грани безумства уповая на то что наш поезд ушел мы оказались в плену беспощадного чувства как теперь угадать, за какую, скажи мне, звездой? Притаилась и ждет запоздавшее счастье. Может быть, упадет к нам на землю водой, Разбиваясь на мелкие-мелкие части. И поплывут облака, облака, как по воде, по небу синему. Пусть я для вас просто привет, пока вы для меня дорога к истине. Пусть я для вас просто привет, пока Вы для меня дорога к истине